Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про такой феномен, можно сказать, когда тревога уже прошла, а симптомы остались. То есть, как это вообще возможно, спросите вы? Все достаточно просто, друзья. Есть несколько вариаций, как это происходит. На самом деле, я вам сейчас расскажу, что с этим делать, поэтому досмотрите это видео до конца, оно будет вам очень полезно. В первую очередь, нужно понять, что... Часто бывает так, что человек не замечает возникшей тревоги, потому что симптомы, которые вы чувствуете, это симптомы ВСД, симптомы невроза, симптомы панической атаки, это все симптомы, вызванные тревогой. То есть сначала возникает тревога, провоцирует симптомы, дальше они вами усиливаются за счет беспокойства за сами симптомы. Но бывает так, что человек за что-то встревожился, и не успев это понять, Испытал симптом, и так как он на симптомах очень сильно сосредоточен, то есть он прям сфокусирован на ощущениях в теле, то он малейшие проявления этих симптомов, да, с маленького даже беспокойства, он ощущает, потом уже начинает тревожиться за сами симптомы и долгое время может их поддерживать просто. Испытывая к ним, бывает даже и нет уже тревоги за симптомы, а бывает есть злость за симптомы, раздражение на симптомы, просто волнение за симптомы или депрессивное такое апатичное отношение к симптомам, что вот они опять пришли, наверное они опять не пройдут, мне они будут сейчас мешать весь день жить и так далее. Это первое направление. Второе направление – это когда вы думаете, что сильные тревоги должны быть в вашей жизни, а маленькие беспокойства, волнения вы не берете в расчет. Хотя на самом деле и большое количество маленьких беспокойств ежедневных формирует ваш высокий уровень тревожности, при котором как только вы немного за что-то встревожитесь, тут же у вас возникает симптоматика, которая у вас собственно активно провоцируется. Дальше. Есть определенные моменты, связанные с другими негативными эмоциями. Смотрите, сколько вариаций есть, когда у вас возникают симптомы на фоне того, что нет тревоги. Симптомы бывают возникают, когда у вас есть повышенная тревожность, но при этом симптомы возникают от сильных негативных эмоций, таких как злость, раздражение, чувство вины, чувство стыда. То есть вы не испытываете тревоги как таковой, вы испытываете другие негативные эмоции, но в то же время они также провоцируют у вас сильную симптоматику. Теперь давайте определимся. Значит, какие симптомы относятся у нас к симптомам повышенной тревожности? Потому что вы часто будете это путать. Симптомы. Головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, онемение в теле и покалывание, пересыхание во рту, ком в горле, дискомфорт, сдавленность в груди, одышка, скачки давления сердцебиения, напряжение в теле, бросает уже рту в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, слабость в ногах, шаткость походки, дереализация, депрессация. Вот и многие другие, например, поташнивание, мурашки, крапивница, резь в глазах, онемение лица или губ. Вот все это может являться метеоризм, в том числе постоянный воздух, в, ну, который в желудке скапливается и выходит, типа, отрыжки постоянно тоже. Очень большое количество симптомов в зависимости от ваших физиологических особенностей. И вот здесь есть еще четвертый механизм их появления без тревоги. Это когда у вас на самом деле реально возник симптом, похожий на симптом тревожности. Например, если вы резко встали со стула, у вас может реально закружиться голова. Представьте еще, если вы это сделали в каком-то душном помещении, или в жарком месте, или с высокой влажностью. У вас закружится голова. И вот когда мимолетно вы чувствуете головокружение, вы можете тоже переживать, что это опять симптом тревоги, и соответственно за него бояться, от этого он усиливается. То есть вы можете не чувствовать как таковую тревогу, но при этом чувствуете как таковой симптом, который возникает. Теперь, важно понимать, что с этим делать, да, как справляться, потому что действительно ваши физические ощущения, независимо от того, есть тревога или нет, они приводят к тому, что это ну, очень сильно усложняет вашу жизнь, не дает вам возможность нормально себя чувствовать, добавляет вам усталости, возможно, мешает вам спать, возможно, мешает вам есть, мешает вести полноценный счастливый образ жизни. Поэтому, Первостепенно ваша задача – это убрать все моменты, которые сейчас у вас есть. И здесь мы с вами должны перейти к определенному критерию. Критерию работы с отдельными моментами. Например… Вот э, мы уже говорили с вами в предыдущих видео о том, что есть некая причинно-следственная связь. Например, ваша тревога провоцирует ваши симптомы. Э, ваша тревога, она может быть даже не тревогой, а волнением, беспокойством, неуверенностью. Просто вы часто реагируете этими эмоциями, в итоге у вас повышенный уровень тревожности, и в итоге из-за этого у вас повышенный уровень симптоматики в теле. Сами симптомы никогда у вас не уйдут просто так. Потому что они провоцируются постоянно тревогой или беспокойством, или волнением, которое у вас возникает периодически. Поэтому, если вы хотите убрать симптоматику, вам не нужно с ней работать напрямую. Вам нужно работать с тревогой, которая провоцирует. Когда, хотя мы говорим, что да, как это так, симптомы у меня тревоги нет, а симптомы есть, как же мне работать? Нужно будет работать с тревогой за симптомы. То есть, смотрите. Если у вас симптомы возникают, вы тревожитесь за них, беспокоитесь за них, переживаете, что они никогда не пройдут. Это связано с вашими планами на будущее. Вы переживаете, что эти симптомы у вас не закончатся и приведут вас к смерти, к сумасшествию, к тому, что люди перестанут с вами общаться, к потере работоспособности, потому что вы закроетесь дома и не будете ничего делать, будете весь день лежать. Очень много таких случаев. Поэтому все симптомы, которые вас тревожат, которые часто возникают, нужно в первую очередь разобрать на предмет того, чтобы вы не боялись за последствия. И это все звучит так. Нужно, чтобы вы перестали бояться, даже в том случае, если эти симптомы у вас никогда не пройдут, останутся с вами на всю жизнь. Как только вы перестанете за это бояться, вы будете меньше сосредотачиваться на них, и как минимум на какое-то количество процентов эти симптомы снизятся. Это только первый этап. Следующий этап – это работа с другими негативными эмоциями, которые также повышают вашу эмоциональность, провоцируют симптоматику. Здесь мы с вами работаем над такими эмоциями, как злость, раздражение, обиды, стыд, чувство вины. Фиксируем, разбираем эти ситуации. И никто не отменял работу с тревогой. Да, это не в том виде тревоги, как вы привыкли, когда вас сильно колбасит или вы ощущаете очень серьезный животный страх. Нет, мы говорим уже об уровне беспокойства. Когда человек начинает как-то двигаться в направлении избавления от своего невроза, его тревожность снижается. И все его ситуации с сильной тревогой переходят сначала на среднюю тревогу, со средней, потом на слабую, а потом уже на уровень беспокойства, волнения и потом даже на уровень какой-то неуверенности. Поэтому здесь самая главная задача – это отслеживать даже мелкие ситуации, которые вам кажутся совершенно не связаны с симптоматикой, связаны с повседневной вашей жизнью. Но именно эти ситуации в сумме формируют вашу на сегодняшний день повышенную тревожность. Итак. Мы сказали, три направления работы, давайте я еще раз повторю. Работа с переживаниями за будущее ваших симптомов. Работа с негативными эмоциями. Работа с тревогами более низкого характера. И четвертое, что я бы рекомендовал, это образ жизни, который как раз ухудшенный чем-то. Если вы просто начнете заниматься спортом, вести более здоровый образ жизни, прогулки, раньше ложиться спать, высыпаться, правильно питаться, это все будет способствовать, Улучшению вашего физического состояния. На фоне улучшения физического состояния любые ваши симптомы, симптомы невроза, ВСД, тревожного расстройства, называйте их как хотите, они будут уменьшаться. Они не могут пройти полностью от того, что вы улучшили свой образ жизни, потому что вызваны они эмоциональными вашими реакциями. Но уровень их может быть снижен за счет этого. Поэтому если вы хотите действительно убрать все эти симптомы, то вы должны работать сразу во всех ключевых направлениях. Как ни странно, но именно это является ключевым в моей работе с клиентами. Когда они ко мне приходят на первые же консультации, я говорю, что нам нужно определиться с целями совместной работы. И мне очень нравится, и я считаю, что эта цель должна быть и у вас в самостоятельной работе над собой. Цель очень простая. Добиться того, чтобы в течение каждого дня у вас больше не возникало ни тревог, ни симптомов. Напишите в комментариях, как вам такая цель. Если в течение дня у вас не будет возникать ни тревог, ни симптомов, и такие дни будут у вас повторяться до конца вашей жизни. Разве не этого на самом деле вы хотите? И я думаю, что каждый из вас скажет, что это именно то, что ему нужно. И важно, что если сейчас... В ваших днях есть тревога есть симптомы, это значит, что вы еще не пришли к тому состоянию, к которому на самом деле должны прийти и в котором должны находиться. Поэтому имейте в виду, что работа вот по этим четырем направлениям, как я вам сказал, позволит вам добиться того, чтобы в течение каждого дня у вас больше не возникало ни тревог, ни симптомов. Если у вас остались еще вопросы, пишите их в комментариях. Обязательно напишите, что вы думаете насчет того, что если в вашей жизни больше не будет ни тревог, ни симптомов. Хорошая ли эта цель в работе на курсе психотерапии с моими клиентами? Если да, то скажите, что это классная цель, что вы бы тоже хотели такого добиться. Ну а я всех вас жду у себя на курсе. Будем с вами на связи. Всем пока.